И правительства разных стран обратились к консорциуму, создавшему антитеррористическое подразделение БСИ. Может, когда-нибудь я это пойму. Не надо так нервничать. Вот фото моей подзадницы. Пойдем.